А вы когда-нибудь задумывались над тем, что означает «слон» как символ или как подарок? Об этом вы узнаете после просмотра этого короткого видео. Слон — это символ, который олицетворяет мудрость, благоразумие и сил. С поднятым хоботом он часто используется в виде сувенира или оберега. В Африке, Индии и Китае слон — это эмблема царской власти. Он символизирует проницательность, интеллект, терпение, миролюбие, процветание, долголетие, счастье – все эти качества, которые необходимы хорошему правителю. В странах Юго-Восточной Азии белые слоны означают удачу. Слонов уважают за их силу, выносливость, память и долголетие. В Древней Индии культ слона процветал. Глава пантеона Индра всегда объезжал свои владения на белом слоне Айравате, который появился на свет при пахтании океана. По легенде, этот слон – самый главный из мировых слонов – Дигнагов, хранителей стран света. Огромные, как горы с четырьмя клыками у каждого, Дигнаги с четырех сторон поддерживают землю. Также не стоит забывать о ганишане – боге счастья с головой слона. А вот в средневековой Европе слон, как и единорог, относился к мифическим животным и встречался только в сказке поэтому в те времена слон очень часто был запечатлен на картинках, которые изображали рай и на гербах. В нынешнее время в Финшуй слон означает стабильность и поддержку, поэтому сейчас так популярны подарки в виде статуэтки слона. Слон как подарок означает, что человек вам желает добра и процветания. Если вы хотите, чтобы у вас была мощная поддержка в работе, разместите фигурки слонов с поднятым вверх хоботом у себя в офисе. В домашней обстановке такие символы приносят процветание, понимание, помогают устранить проблемы и конфликты. Размещать такие статуэтки лучше всего в направлении запада и северо-запада. Смело выбирайте для себя и в подарок символ слона с поднятым хоботом. Он, несомненно, принесет счастье и удачу. Посмотрел ты наш канал? Шпору быстро накатал!